Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ольга, мне 36 лет, я мама двоих детей и 10 лет я нахожусь в декрете. Все это время я пыталась найти для себя возможность зарабатывать деньги, не выходя из дома, с помощью только мобильного телефона. И, наконец-то, я нашла такую возможность, такой сервис. Он называется Globox Web. Этот сервис предоставляет возможность сокращать ссылки. Когда я первый раз об этом услышала, я сказала, и при чем здесь я, зачем мне этот сервис, как я буду его использовать, я не блогер, у меня нет никакого бизнеса, я обычный человек. То есть я восприняла эту информацию в штыки, мягко говоря. Но так как мне рассказал об этом мой хорошо знакомый, я все таки прислушалась к его словам и решила поизучать. Неделю я читала в интернете э, различную информацию, смотрела видео, и вдруг я увидела, что такие сервисы существуют уже давно, что ими пользуются большинство известных блогеров, что они платят этим сервисам, оказывается, в несколько раз больше, чем стоит наш. И тогда я поняла, что, предложив на рынок альтернативу этим сервисам, наш, GloboxWeb, который же стоит всего лишь 33 доллара на год, и он предоставляет возможность сокращать ссылки, а также рекламировать ресурсы в интернете, то есть бизнес свой, какой-то сайт, соцсети с услугами, YouTube каналы раскручиваться то есть для молодых начинающих блогеров и получать клиентов ниоткуда. я вдруг поняла, что этот инструмент нужен всем вокруг. И самое интересное, что люди обычные, такие как я, пенсионеры, неважно, подростки, они тоже смогут здесь зарабатывать деньги, просто рекламируя этот сервис Globax Web, и он заплатит нам кэшбэк за рекламу. И тогда я начала. Я рассказала нескольким своим друзьям, кто-то отмахнулся, сказал, что ну, мне это неинтересно, а кто-то купил его, этот сервис, и стал использовать для своего бизнеса. Другие двое человек, которым я рассказала, и они подключились, они стали точно так же рекламировать этот бизнес, как и делаю я. И получается, что за месяц я заработала 200 долларов. Вы скажете, ну это как бы небольшие деньги, не впечатляющий результат. Абсолютно верно, я с вами согласна. Это при условии того, что я потратила всего лишь 33 доллара на год. Это сервис стоит. То есть это очень маленьким стартовый капитал, который может позволить себе каждый. И при условии, что я уделяла всего этому бизнесу 3-4 часа в день, общаясь с людьми, отправляя им информацию, видеопрезентацию, которую вы уже посмотрели, я заработала такие деньги. Но самое интересное, что на следующий месяц я заработала уже 500 долларов. Моя группа выросла из трех человек до 200. И я вижу перспективы, как в дальнейшем люди, рассказывая другим людям об этом сервисе, зарабатывая себе деньги, я получаю от Globox Web также свою небольшую комиссию. Сейчас я вам покажу свой бэк-офис и как начисляются настоящие деньги. Не коины, не когда-то там через день, через... Вот экран моего бэк-офиса на мобильном телефоне, моя фотография, инструкции для работы, дата э, с того момента, как я Подключилась в этот бизнес. 5 человек на сегодняшний день я подключила. А теперь я вам покажу количество человек, которые находятся в моей команде. Смотрите, слева 147 человек, справа 63. То есть общими усилиями из разных стран по всему миру люди подключаются в мою группу. А вот здесь у нас находится история платежей, сумма дохода. 230 долларов а, на этом бизнес-месте. А у меня таких три. И вот посмотрите даты начисления реферального дохода. 31 января 2 доллара, 30-го 8 долларов, 29-го 2 доллара, 28-го 2 доллара, 28 7 долларов, 27-го 7 долларов и так далее, и так далее, и так далее. Это все начисление моих реферальных доходов в мой кошелек. Видите, практически каждый день в январе я уже получаю, причем это уже в пассивном режиме, я получаю от GlobexWeb выплаты.